Затем берем чистую литровую банку, на дно кладем 1 зонтик укропа, 1 лавровый лист, 10 горошин черного перца, 3 зубчика нарезанного пластинками чеснока и закладываем огурцы. Банку периодически встряхиваем, чтобы огурчики улеглись как можно плотнее. Дальше добавляем в банку 1 столовую ложку без горки соли 15 граммов, 2 столовых ложки без горки сахара 30 граммов и 2 столовых ложки 9% уксуса 30 миллилитров. Заливаем огурцы водой комнатной температуры, прикрываем банку крышкой помещаем ее в застеленную салфеткой из ткани кастрюлю заливаем по плечике водой такой же температуры как и у банке, и отправляем на небольшой огонь по возможности кастрюлю закрываем крышкой так вода будет меньше испаряться и быстрее закипит с момента закипания воды в кастрюле стерилизуем огурчики 10 минут затем огонь выключаем Аккуратно достаем банку из воды, закатываем ее, переворачиваем вверх дно и после остывания убираем на хранение в погреб или кладовку. Вот и все! Очень вкусные хрустящие маринованные огурчики на зиму готовы!